Итак, мы представляем себя. Всем-всем доброе утро. Мы, Мураты и Саулетти практики-психологи, целители, просто хорошие люди, мастера трансформации жизни. Вот сегодня мы вам представляем эту тему. И приветствуем всех, всех, кто сейчас с нами в прямом эфире и те, кто будут смотреть это в записи. А работать мы будем, наверное, около двух часов. меньше меньшем это... Очень такая тема, ее можно еще и разделить на подтемы, но вот сегодня мы постараемся в этой теме для себя что-то новое уяснить. Итак, поехали. У вас было домашнее задание, напишите, по, по какому поводу у вас чувство вины. Дорогие друзья, возьмемся серьезно за эту тему, потому что для многих это очень актуальная тема, так как, оказалось, по статистике, представляете? 94% людей на Земле испытывают чувство вины. Очень такой большой процент. Можно сказать, 100% испытывают. Но 94% практически не могут справиться именно своим чувством вины. 6-5% они решают эту задачу более самостоятельно. А в итоге остальным людям нужна, конечно, помощь. И поэтому, представляете, это какая-какая глобальная тема. да? Поэтому, конечно... Выбор за вами: убирать это в себе или просто жить с этим, это опять-таки выбор за вами, да. Но сегодня мы вам более так подробно раскроем, с точки зрения вообще психологии, что это такое, да, к чему эти последствия ведут, какой ведут они соматики, каким заболеванием, каким неуверенностью, каким блоком, да, вот, ведет именно это чувство вины. Если кто написал, пожалуйста, поставьте плюсики в чат, или если хотите поделиться, можете написать сюда. Это тоже будет хорошо примером для других и, естественно, проработка для вас, потому что у нас, как мы и говорили, очень много практического занятий. И сегодня вы тоже еще одну практику на себе ощутите, испытаете, что вот как помимо, конечно, помимо щелчков, вы еще ощутите, что будет еще одна практика, как вот вообще человек чувствует да, вот на, э, на вербальном да, уровне, на расстоянии. и так, откуда же растут многие это чувство вины? Ну, как вы догадались, что здесь долго гадать не надо, это все с детства, да. В основном это очень успешно нам э, прививают, как говорится, родители да, наши. И вот, э, конечно, вот, нет, чтобы жить, да, вот владу самим собой. Вот это вот такое, знаете, мы часто вот такое высокое требование к себе, частое притязания к себе. Естественно, это приводит к этому вот чувству вины. Это вот всегда получается такие, знаете, вот серьезные требования всегда к себе. Обычно человек всегда задает себе вот такую высокую планку, да, и старается соответствовать этому. То есть вот... Чувство вины, знаете, похоже такое на знак такой указательный, да, вот наставляющий на правильный путь кажется, потому что, ну как, с помощью этого ощущения мы контролируем себя, мы как бы контролируем себя, чтобы не впасть в это вот как бы взлобное состояние, да, то есть мы как бы добрые, хорошие, мы, мы не то есть зло всегда как это плохое, да? То есть это да, плохое, чтобы не.. Другой да, не удариться. другой крайность не удариться. Вот такое бывает. И, конечно, вот исследователь есть такой психологии эмоции, эмоций. Это Кэрол Изарк утверждает, что в нашем обществе ну, никто не чувствовал бы, если не будет чувствовать кину, то жить в нем было бы опасно. Понимаете? Потому что это вот именно вот этот такой э, самоконтроль над собой, да? Хотя в реальной жизни э, тревога и напряжение часто могут такие, знаете, негативно сказываться на наших действиях. Они могут стать причиной вот такого бессмысленного самобичевания. Да, трансляция уже идет, пожалуйста, F5 нажмите. Или э, напишите, пожалуйста, там, пожалуйста. Вот, и, естественно, это такое, а, как вот самобичевание обычно? Но самоедство, сам себя изнутри осуждает, человек включается, внутренние критики у него, у него да, и mm -hmm. вот, и, и сбоку, и сверху, и сзади, и со всех сторон, и изнутри сам себя съедает, и съедает, и съедает, да. Mm -hmm. А там а, не понимает, откуда берутся эти болячки всевозможные, всевозможные наши, да, даже человек, я не помню, что сам себя съел, да? И еще и не докажешь. Он же белый, пушистый. Угу. Да. И, конечно, отсюда у нас идет что идет? У нас идет вина, смущение, стыд. То есть мы начинаем осуждать сами себя. Это такой главный критерий, вот главная особенность, это вот, которая обладает чувством вины. Есть, конечно, нравственные какие-то нормы поведения, как нашего человека разумного, да, это не воровать, не лгать, не, не нарушать каких-то обещаний и так далее. То есть родители, когда нам прибивают это чувство вины, они э, хотят чего? Чтобы мы это не совершали в основном, правильно? То есть получается, что это как бы нужное нам состояние, да, но мы так думаем, что если по какой-то причине человек отступается, то это будет уже не соответствовать этим правилам нормы поведения, вот этим нравственным правилам. И, конечно, люди разумно не стараются это исправить, да, как мы считаем, что интеллигентные люди, духовные люди, да. То есть это получается, знаете, вот это чувство стыда это как социальное чувство. Вот. Создается страх идет из-за неприятия общества в вот, ваших поступков, вот отсюда идет страх такого осуждения, отвержения. Или это, как, знаете, вот, получается, мы боимся, что у нас исключат из какой-то социальной группы, да, вследствие такое истекает страх, одиночество. Отсюда идет. Понимаете? Вот такие вот комплексы. Мы создаем себе сами и считаем как-то вот, ну, что чем-то я хуже, то есть идет такое сравнивание, да. Это опять-таки э, наши родители, когда хотят, чтобы мы лучше были, они как говорят? Вот как они говорят? Вот Петька-то вон какой, да? да? а ты балбес вот такой. Да, вот. Или там, смотри, вот она какая вот там, что-то умеет делать, а ты вот до сих пор сидишь кулема и ничего, руки у тебя не оттуда растут. Понимаете, все. И мы посадили, мы нечаянно посадили вот это вот чувство вины. Или мы говорим ребенку там, что-то он сделал, ай-ай-ай-ай-ай, как некрасиво, вот как ты некрасиво себя ведешь. Вот посмотри, как он, эта девочка ведет себя. А ты посмотри, что ты делаешь. Вся запачкалась, грязнуля ты, ну и так далее, и так далее. пошел понимаете. Понимаете? То есть вот эти моменты, они могут, если это говорить еще в таких эмоциях, еще с таким, знаете, вот осуждением, это может привести к тому, что человек, человек на всю жизнь будет э, в таком низкой самооценке, в такой, знаете, в зависимости от кого-то, э, что ему будет важно чужое мнение, он будет э, как бы отчуждаться от других, понимаете? Вот такое состояние у него идет. И, конечно, это развивается, вот это чувство стыда. И его в картине мира, мира как бы у, у него является, что он не соответствует вот этим всем социальным требованиям. Вот в планке общества, понимаете, в плане образования, что он там троечник-бивочник, вот материального положения, там что-то он не так одет, вот этот гардероб, ну и другие признаки, понимаете. То есть человек чувствует себя не с того теста, одним словом. Гадкий утенок. Да. И впоследствии, понимаете, вот это вот, э, у него появляется желание такое спрятаться в обществе, от общества, убежать. А это на самом деле, дорогие мои, очень легко прорабатывается, это еще идет, э, как мы говорили, вот есть травмы наши зачатия, да, это вот наш рептильный инстинкт, который хочется спрятаться, убежать, понимаете? То есть, конечно, если это у вас такое запущенное состояние то вам требуется сеанс. Один сеанс репети вас может от этого инстинкта такого в здоровом смысле... Он, конечно, нам нужен для там, выживания, но о, о, вы можете с ним быть в ладу, проработав эту ситуацию. Понимаете? И, конечно, вот по, происходит такое чувство смущения. Вот такое, как бы еще бывает, знаете, такой вот, как, как, как говорится, вот... Вот, когда вот такое унижение идет особенно если этого ребенка вы начинаете унижать вот, например перед его сверстниками да либо перед его друзьями перед одноклассниками там и у него такое потеря лицо. то есть он как будто вот как, как по научанию он, вот, по, вот, знаете вот так бессознательно считает, что какой-то как авторитет потерял правильно авторитет весь да или, например, у вас уже мальчик вымахал, там он с девочкой дружит, вы даже об этом не знали, но, возможно, они там вместе шли где-то, а вы начинаете его там, ну, как там, э, не так называть. Даже просто, вы, может быть, ласково назвали, а он здесь хочет показаться таким взрослым, да, таким мужественным, а тут его, как вы назвали, там, какой-нибудь там, да, э, ну, там, каким-нибудь ласковым, как вы называете обычно, там, зайкой, котиком, да. И представляете, он, как выглядит в глазах этой девушки, да, своей, это как вот тоже потеря лица. Вот. И вот таким образом вы понимаете, вот как бы незаметно, неосознанно вот, вот это чувство вины вселяем. Вселяем сами успешно своими руками, своего ребенка. Ну и представляете, вы как бы не говорили, всегда родитель в первую очередь авторитет. Ну, Для ребенка в первую очередь авторитет это родитель. Понимаете, как бы это ни было. Ну, в подростком периоде, конечно, не бывает, что они немножко отчужаются, родители, все у них обесценивается, там улица для них авторитет и так далее, и так далее. Но в глубине души все равно для ребенка остается и есть авторитет родитель. Это по умолчанию, это по закону иерархии такой. Понимаете? Поэтому, конечно, все, что вы не сказали, даже если вы это в шутку сказали, это как-то очень остро воспринимается, очень остро, и отсюда вот таким образом создается вот это чувство вины. Особенно, когда родители ругаются, да, вот часто случае. Даже если они вот просто там, как бы, ну, бывает так, просто там, что ну, о чем-то поспорили. И если это будет на громких тонах то ребенок особенно если бывает так, что у вас затишь, у вас хорошо, и раз, вот так, на громких тонах тут -то ругается, понимаете? А для него это может быть таким стрессом, что ну, вроде как вот, ничего такого не делали, но а, ребенок невольно стал свидетелем. Все, у него поехало чувство вины. Из-за меня они ругаются. Или там, вы не знаете, на день рождения у вас там возможность средствами там что-то, да, купить или что-то. Вот. То есть мама хочет, мама всегда, конечно, хочет больше да, для ребенка своего. Вот. Как она считает, что у нее как бы такое, знаете, ярко выраженное чувство вины, особенно это как материнская любовь, да, это, это особая да? Да, это особая <смех> такая категория, как она любит своим чувством вины носиться, особенно когда мальчик у нее. Понимаете, уже ему 50 лет, а она носится своим чувством вины. Вот, что она ему там где-то не, до, не додала где-то там еще чего-то не сделала, да? Вот. А, здесь вот прочитай. Да. Лариса Барсовна, я обычно называла мужа Зая. Однажды меня поправил. Я не Зая, я Лев. Шутку. Теперь я его называю так. Да, это очень правильно, потому что я всегда говорил, говорил, говорю и буду говорить, да? угу. Что надо всегда следить за своей речью, о чем мы говорим, да? Вот э, когда женихаются, ой, ты моя, ой, ты мой козочка, да, там моя козочка, да, а потом что из этого э, козлик же подрастает, да? Ты мой козлик там, да. Подрастает, что там вырастает из козлика. Напишите в чат. Да. Кто знает, что вырастает из козлика. Что может вырастить? Да, что может вырасти из этого козлика. Поэтому, конечно, нужно просто, как говорится, фильтровать свою речь. Думаю. Есть сленг такой «фильтруй базар, да. Поэтому, конечно, здесь нужно понимать, что это не есть все, не ведет все к конструктивному. Это может такое случиться деструктив, да? такое разрушение, что стоит человеку целой человеческой жизни. От этого вины даже может и произойти суицидальный исход, понимаете? То есть разные ситуации может быть. Потом это очень вредно для здоровья, это соматика такая, это обязательно желудочно-кишечный тракт, это обязательно позвоночник, понимаете? То есть это в первую очередь такое состояние у человека. И что делает человек? Он не понимает, он лечится, физиологию свою лечит, да? А на самом деле нужно Правильно, за козла ответишь <сих> нужно, нужно а, это в себе убирать, понимаете, то есть вот эту работу с этой первой причиной, с этими вопросами, с этой программой, которую вам когда-то, как говорится, успешно у вас вжили. Вот. И когда вы с этим проработаете, когда у вас придет осознание, тогда вы можете уже с благодарностью идти дальше, и уже физика легче решается. Иначе вот вы будете жить, жить, и ничего из этого, ну, то есть лечить, лечить себя, ничего не, из этого не произойдет.